Здравствуйте, сегодня я вам покажу замену процессора на ноутбуке Acer Aspiry V771G. Вот. Заменять будем процессор, внутри тут стоит Intel Core i3, мы будем менять на i5, вот с того ноутбука под названием DNS, какая версия, не знаю. Вот, но ну, процессор рабочий, ай-5 и они взаимозаменяемые процессоры вот сейчас я начну разборку этого ноутбука вот я его начал крышку снял, уже сидером вытащил сейчас разберу дальше вот ну вот, материнскую плату мы сняли теперь будем откручивать вот эти четыре болта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестой болт. Вот. И у нас охлаждающая система отойдет материнской платы. Сейчас я это сделаю. Вот, собственно, сняли охлаждающую систему. Теперь сейчас я вам покажу поворотом вот этого винта отверткой наш процессор отдается в сторону. Вот он. Вот. Нужно его сюда. Здесь у нас та же самая схема. Вот. Берем i5 процессор. Видеокарта, жаль, не меняется. Здесь она тоже немножко помощнее, хоть и класс старее. Здесь GT 560 или 550, но на 2 гигабайта. Здесь же у нас 630М, но на 1 гигабайт. Так, вот, одной ножки нет, этим краем ставится вот сюда, где нет одной ножки, плохо видно, конечно. Так мы его будем сюда вложить. Все, мы его положили. И закрыли. Вот. Вот, процессор мы поставили на место. Ну, кулер уже так перевязан. но ну, это чисто для того, чтобы. То, чем он был приклеен, держалось. Это вот так поверхностно, чтобы не отходили, чтобы воздух не проходил. Ясно делал все это от хорошей температуры. Может быть, и начнет плавиться. Ну, наоборот, оно лучше усядет, обнимет и будет держать хорошо этот кулер. Вот. По-хорошему бы здесь изоленту, такую битумную изоленту, черную тряпочную вот и ей так хорошо замотать чтобы воздух лишний никуда не уходил чтобы все выдувалось именно вот здесь сейчас сейчас сейчас лучше показать так вот сейчас все это будем собирать, и уже включив компьютер, я вам покажу, что процессор стоит i5, вот он наш i3, термонаклеечку мы с него переклеили, вот она, термопаста, да, не каждая термопаста подойдет, там, где, когда будете спрашивать у покупателя, термопаста должна быть специально под процессор Core i5, ну, не конкретно под эти процессоры, именно под ноутбуки вот, они с разными тепловыми характеристиками короче, самая дешевая паста не подойдет вот флакончик шприц с термопастой стоит, грубо говоря, в магазине 100 рублей а вот такой вот пакетик, тут хоть он и сказал раз на пять хватит и процессоры смазать, и видеокарту 5 ноутбуков отремонтировать, я не знаю, тут вот остается, чтобы собрать DNS ноутбук, буквально чуть-чуть, даже по-моему остается меньше, чем я использовал. Будем выходить из того, что есть, тут меня основной ноутбук, а этот ноутбук у нас будет основной. Сейчас все это будем собирать назад и смотреть температурные характеристики, насколько упал температурный режим, так как термопаста здесь не сильно высохшая, но была уже высохшая. На видеокарте сильнее, здесь на процессоре поменьше, так как процессор, в принципе, интеловский, они греются не так сильно. Вот. Ну, конечно, у этого ноутбука термо... термопаста, он, смотрите кусочками отваливается очень плохая вот. здесь очень здесь требует она замены это однозначно так ну, приступим дальше Собирать. ну вот народ в принципе и все компьютер включен процессор на месте сюда мы постраивали i3 уже все собрали, закрутили. В случае с DNS ноутбуком. Ну а здесь для подтверждения моих слов. Вот смотрите, плохо видно. Процессор Intel Core i3 стоял. плохо но все таки видно ну, понятно видно что там троечка так и до 64 загружаем так во первых посмотрим датчики теперь компьютер датчики датчики температура рабочая ЦП 50 а ядро 151 градус Ядро 2 49 градусов по Цельсию 57. Ну, температура прыгает, но это отличные показатели. Так. Вот. Можем включить подставку и показатели вообще упадут. Гораздо ниже видеокарта у нас остывает центральный процессор тоже 57 градусов температура варьируется, но она упадет ладно теперь смотрим основное стенная плата центральный процессор смотрим модель Dual Core, Intel Core i5 2430M, 2800 мегагерц. Вот. Частота гораздо выше предыдущий процессор у нас был с частотой. Вот здесь написано на ноутбуке 2 и 3 частота. Вот. Ну, на самом деле, 2.4 процессор был, с частотками. Вот они, ядра, 4 ядра, ну, как бы, обман, ядра 2, ну, это имитация по большей степени. Пары, мы, конечно, вот. ну дело в том, что этот немножко процессор и, лучше, и, чем мои 3 поколения новее. Семь, вот. Но и, ну. Вот и все видео. А, Подробнее процесс разборки и, можете ввести там. И, э в ютубе очень много видео по разборке именно вот этой вот модели эйсера Шпиры V3 771G. Вот. Все. Всем счастливо.